Добрый день всем! Мы сейчас на стенде компании Highlight Логотип с нами. Да, Руслан Ганильев, Станислав Орехов. Сейчас мы пройдем и Руслан расскажет о новинках компании. Что сегодня есть? Да, да, с удовольствием. Идемте. Самый первый стенд, вот который у нас есть, это профильные системы Клус. На данный момент профильные системы Клус, это, наверное, лучшие профильные системы в России, то, что есть. Они очень функциональны и универсальны. Что это значит? Ну, вот есть профильные системы под натяжной потолок. Может быть профильная система под натяжной потолок с черными экранами. То Если есть вы пот... выпускаете уже готовые конструкции, да? Да, вот в которую затягивается потолок, да. И под каждую из возможных вариантов, да, есть уже готовые наборы, которые да. можно купить. И условия по монтажу тоже. Пок... А, вот даже да. видео, да, есть? Да, да, да, есть обучение специально Как кто-то монтирует. То да. есть покупаешь такую штуку, отдаешь, получается, монтажником И получается, что... Они должны все смонтировать. Да, да. Единственное, что мы не продаем ткань. То есть ткань это уже поставляют другие компании. Линии света, которые можно делать под разным углом. Это где использование? Это можно делать в стены, переход на потолок. А как угол понять, какой может быть? Здесь будет ну, как бы специальный крепеж. То есть там есть определенные углы, под определенными углами крепеж ставится. То есть не, нельзя сделать там на разные углы. Подвесная, да, система? Да, это система подвесная. Чем она знаменита? Ну, это можно делать очень мощный светильник, который вставляет 50 ватт на метр. То есть это будет светильник, который может с 6 метров полноценно освещать, применять все в автосалонах и так далее. Светильник получается, он с матовым рассеивателем. Да. Внутри находится светодиодная конструкция, то есть да. лента. Да. А, питание происходит вот за счет отдельного элемента, да, да, и подвесная э, система, э, да, э, которая регулируется, можно по высоте высоте метра. Также есть вот система, где нету элемент ну как бы провода. То есть система только проводящая. Ага. То есть питание идет только по тросе. То не трогать. Можно трогать. Это абсолютно безопасно. Также мы сделали систему, где можно гнуть профиля под разным углом, чтобы дизайнеры могли делать классные, клевые и, а, и индивидуальные вот композиции. А да. Можно так восьмерка и бесконечность. Можно. Практически. Мне кажется, да. вот такой светильник надо вот, делать. Вот, видите, вот здесь на видео уже есть какие-то определенные решения. С Чем это классно, что дизайнер придумывает свой светильник, индивидуальный, личный, и такого второго уже вряд ли кто-то найдет. Мне восьмерка такую тогда отогнутую можно сделать. Гнутая система профиля. Из встроенной системы переходит в подвесную и уже заходит на угол 90 градусов. Похоже, на американские горки такие сюда. Да. Можно. да. Вот можно сделать, создать любой светильник. Так, такого сколько плана. стоит? Давайте по цене, сколько такая штука? Какая стоимость этого? За метр, как она считается? За метр. Например, я не помню, 300, 400, 500. От 300 до 500 рублей. Ну, это от 300 рублей. Вот, ну, профили, да, где-то от 300 рублей, плюс экраны, где-то от, наверное, 250 рублей. То а то ленту. Есть, все вместе 1500 где-то за метр, две. Ну, тысяч, да, 1500 за метр где-то будет. Быстрее да. считаю. Дизайнер глаз-алмаз. Да. Так, здесь что? Здесь тоже получается различная комбинация. Чем они все отличаются? То есть, просто разные, получается. Профиль один, но под него есть разные наборы экранов. Полукруглый, квадратный, то есть профиль одинаковый, а экраны разные, и уже получается из этого разные светильники. как бы. А делаются. зачем они, чтобы по-разному рассеивать свет? Да, ну, то есть кому-то... То есть где-то такой вот угловой, да, получается, да, да. где-то э, круглый. А зачем круглый, нужно радиусный? Ну, это уже как бы, когда делают подсветку, иногда это под рабочую зону. На кухню ставят такие mm -hmm. системы, либо какой-то светильник на потолок mm -hmm. или на стену. Так, различные. Так. Это что? Это тоже это вот гнутые да. профили. А, есть, ну, а гнутые где? из чего они делаются? Из алюминия? Из, из -за алюминия. То, да, то есть просто это... вы как получается сделали какую-то Маш... на специальные машины, которые гнет, машины, да, которые гнет, да, гнет, да. Как надо. А, по спе там, специальными роликами и так далее. А да, а да, а вот вот классная штука. Скажите про нее, это что такое у нас? Это у нас подсветка витрин, как мы так... Ну, то есть это применяется в основном для подсветки витрин. А вот это такая же Такая же, получается. только встроенная, да. И цвета, я вижу, есть там белые, да, темные да, и стандартные. Да, да, ага. да. Ступеньки? Ну, это в основном кинотеатры, либо улица. Достная подсветка получается, да, и... такой. Можно я, Да, и прежде всего стоит антискользящая резина. Так, сейчас у нас вот есть вот такая новинка, это тоненький... Алюминиевые профили в виде трубки, в которые монтируем светодиодную ленту. Этот алюминиевый профиль 2 метра можно нарезать определенной длины и делать уже готовый индивидуальный светильник. Также все это комплектуется только проводящими специальными подвесами. Новинка, да, еще цена полностью не сформирована. Так, а это такие для... Это встроенные линии света, либо с фланцем, либо под шпаклевку. Ага. это тоже получается так, 4 ленты да. достаточно мощные. Да, да. И расстояние, вот вы говорили, да, что расстояние должно быть достаточно для того, чтобы не было расчески видно. Да, чтобы не было расчески, Какое надо... Какое должно быть точно Ну, в идеале 2 сантиметра. 2 сантиметра, да, вот здесь обеспечивается. 2 и больше, скажем так. Полтора пальцы. Так, а вот это что такое? Это просто ну, как конструкция, элемента, да? Да, это быть. Может... Да, что чтобы материал. было удобно собирать. Ага, и, соответственно, можно... А вот торцевую тоже можно, да, какой-то найти и туда вставить? Если... Можно и ага, так, да. вот они, да? Да. Интересный. И здесь у нас что показано? Что... Это профили под шпаклевку. Ага, то есть идет уголок, да? Это, это прям и уже готовый, готовый целый профиль, да. М -м. Вот Он зашпаклевывается полностью, М -м. и получается линия света, в котором мы не видим самого алюминия. М -м -м, да, очень здорово. И получается, есть... мастерком здесь спокойно да -да -да -да. очень подходят, получается. Вот у нас представлено такой, скажем, максимальный набор профилей на для вкус, на любой вкус, цвет, угол, э, изгиб, разворот, ну, то есть вот так, со всеми кондукторами, крепежами, заглушками. Так, Руслан, как у вас можно это все, есть каталог, я так понимаю, да, достаточно объемный? Обширный, да, да, каталог большой. Где можно посмотреть вот такую красоту, как на выставке? На сайте и в шоу-румах. Ага, то есть можно пройти в шоу-румах, там эта инсталляция да, есть. Да, да, да. Отлично, простообразная вот, да. Я почему, я бы спрашиваю и mm -hmm. говорю, то есть для нас... Давайте, да, завершение. Спасибо за экскурсию. Для нас, как для дизайнеров, очень важно именно, чтобы именно видеть вживую, как каждый элемент светит. Потому что по картинкам это одно, даже да. по видео мы сейчас смотрим, да. это одно. На самом деле надо смотреть, всегда трогать вживую. И ну вот подойти пощупать поэтому если есть возможность всегда ищите э, встречи. Да. обязательно приезжайте приходите спасибо большое спасибо, спасибо за экскурсию э, компания Arlight пользуйтесь мы пользуемся нас устраивает э, и подход и качество и цена в общем все здорово ребята молодцы но мы с тобой еще там не были это тоже наш стенд только мы попрощались но оказывается еще не все столько наименований и артикулов что Третий стенд, уже да, на третьем степени да. практически мы находимся. Но тема интересна, поэтому продолжаем экскурсию. Значит, здесь у нас представили новинки наших светильников, которых мы привезли. Вот вверху висят светильнички. Что за новинки? Это светодиодные светильники, ну, как бы Просто вот это... светильники. Просто светильники. Просто да. красивые, симпатичные. Красив... В стиле iPad, iPhone. Да, iPad, iPhone, да. Из такого же материала. Так. Это что? Тоже светильники. Это для чего? Это светильник накладной. Как раньше было на потолок да. такие можно было раньше да. детские делать. Вот, вот он еще да. Светильник. Вот. Так, это для чего используется? Ну это в вас основ... там ну, для акцентного освещения, потому что а он Чтобы глаза углом... не падал, да? Да, вы когда его ставите, то есть вы а, можете вот выбрать вот. под разным углом, разное направление высветить какую-то определенную зону, дать акцент на что-нибудь. Симпатично так получается. Так, здесь что? Это то же самое, только круглое получается. Ага. Так, а это, а а это, это линейное, на... да? Да, линейное. Ага, тоже прикольно. А, и цена указана, что тоже а, хорошо. Да. Считаешь, сразу да. понимать. Светодиоды здесь все качественные, я помню, да, что с бином и а с Да, черепередачей... индекс это передачи CRI 90. Да, вот это очень важно, потому что ну, у кого глаза чувствительные к качеству света. Да, чтобы значит... глаза не уставали, чтобы правильно видеть все оттенки, очень mm -hmm. важен индекс это светопередачи. Здесь у нас ландшафтное освещение, уличное. Mm -hmm. Вот представлены светильники. Мох. Mm -hmm. Прикольно. Так, все, све да? Да, все светильники сделаны, корпус алюминий. Кстати, классная штука. Эти светильники могут быть как настенные, так и столбики напольные. Значит, драйвера адаптированы под наши широты. Светильники работают в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50. Это тоже важно, потому что у нас страна большая. И если драйвер будет работать только при минус 20, и мы поставим такой светильник в Салихарде, где 9 месяцев в году минус 50, мы просто... Ну, он там сга... не сможет работать. Будет, где, то, что... где у них тоже выводится куда-то отдельно, да, получается? Внутри в системе. А, в внутри здесь да, внутри. И он на улице да, если да, стоит работать. Да. Так, это что такое? Это тоже фасад, да. Линзов... чтобы красивый был эффект да, на да. современном фасаде. Да. Вот это даже, мне кажется, нам подойдет. Я думаю, вместо того, чтобы классически <связь> делать, можно вот так вот шикарно да, Две да. штучки поставить для освещения. Мы с вами потом договоримся. <связь> <связь> так, что это? Это для уличного освещения столбы. Бывают разные по высоте. Самые высокие у нас сколько? 120. 120. Снегом занесет, да? Ну, эти ниже, а есть по 120, mm -hmm. есть более высокие. Так, вот эти вот прикольные эти линзы тут стоят. Да, э, да. И у них, ну, в чем их отличие? То есть только за счет ну, как бы рисунка, да? Да. -то да, да? да. Да, да, mm да. -hmm. Супер. Это светильники серии Food называются. То есть специальные it's светильники it's для the подсветки the определенных продуктов, скажем так. Применяются для ресторанов. Хорика. О, магазины. Потому что нельзя подсвечивать, например, мясо таким же светильником, как вы будете подсвечивать рыбу. Иначе мясо будет выглядеть не первым. Да, для проектирования, получается, корики тоже надо знать. Есть какие-то свои законы. Да, у вас да, тоже есть какие-то да, рекомендации, да, по да, да, обязательно, конечно. конечно. Супер. Набор трансформаторов. Да, это здесь уже и дальше идут системы управления и питания. Значит, а -а -а. это все у нас трансформаторы. Они могут быть... Герметичные 7-летней гарантии, например, открытые, пластиковый корпус, специальные плоские трансформаторы, максимально плоские, которые можно спрятать в нишу. Только у и... маленькие, да? Да. Для малогабаритных. Для... Здесь еще не представлен. Есть ага. очень тонкий и длинный трансформатор и мощностью 150 Вт, который можно прям за закарнизную нишу спрятать. Это уже система управления Дали, умный дом, скажем так. Это система управления, скажем, более простые для... Обычного нашего обывателя, который человек может собрать сам. Для этого не нужно ну, какие-то. Это как умный дом, только самостоятельно. Только самостоятельно, а да. Это, здесь, а в чем тут особенность, скажите? Здесь на ну, пульты-контроллеры, где вы программируете на один пульт, например, несколько контроллеров, управляете разными зонами. Также можете управлять с телефона. Все это, все программируется очень просто, то есть, как бы никаких сложностей нет. То есть я покупаю, получается, нужные. Например, гибель, светодиодную гибель, я тут да? трансформатор. Покупаю и, и контроллер, да. Она. То есть я могу из вот этих комбинаций да, составить некую для себя, которая мне подходит систему, которая да. будет в зависимости от ленты, в зависимости от светильника переключаться, да. как мне нужно. Да, да. То есть мне это самому надо придумать или вы можете посоветовать? Можно посоветовать. Мы помогаем иногда дизайнеру согласовать это с клиентом, потому что дизайнеру сложно, он не может. Да, вам нужно знать все, да, там и все про плитку, все про краску, и еще про систему управления. То есть, как бы, зачем? Мы проводим трехстороннюю встречу, согласовываем это с вашим заказчиком. Пожалуйста, подбираем ему все оборудование. Это еще, дополнительно, тут немножко по системе профилей. Это профиль линза. Экран линза. А у нее угол от 10 до 90 градусов. Можно выводить под светодиоды под определенным углом. Чтобы, если нам профильную систему, когда нам нужно направить свет, например, под узким углом, узким углом 90 градусов. Так, Ой, а у, у меня градусов. Вот Это вот как? Это хорошо? Это, а, видимо, здесь демировано. Сейчас перестанет. Перестала? Да, да, да. Вот, кстати, как наглядный эффект. Что вы сделали сейчас? Ну, яркость увеличил. А, увеличил. Да, а просто а когда вообще на как маленькой будет, яркости а? это... Не в качестве светодиодов, это немножко как бы система контроля, она как а бы изжает. Вот все в полосочку красивые. Да, да, да, да. да. Ага. Ну, то есть это нормально, да, да. это не, не вредно? Как, когда мерцает на полной яркости, вот это вот значит плохие, а. плохого качества светодиоды. Когда на полной яркости не мерцает, это значит светодиоды хорошего качества. Магнитная система. Что это такое? Ой, ну вы про нее все же знаете, она уже есть и в ДНЛ, Но кто-то не знает из нашей да. зрителей, Маг... расскажите. Магнитная система, где светильники вставляются вот таким простым образом. Ага. А, как она... а вот оно пошло питаться. Ага, да, супер. и пошла питаться, и может двигаться, переворачиваться. Да, то есть вы можете собирать разные комбинации. Так, здесь светодиоды получаются. Да, Потом да. Вставляем в шину. Просто вставляем, нам не, такая, не надо никакие провода. А здесь на табличках как раз есть цены. Есть, да, где она? Да. да. Вот таблички и все. А вот две, это замет, а замед да, получается? Это уже готовый светильник. А, это готов, это да. светильник. А вместе с лентой? Без шины. Без шины. светильник. Да. То есть покупаем отдельный светильник, да, отдельно светильник, да отдельно шину, да? Отдельная шина и дальше монтируем на свой вкус. Здесь у нас еще представлена профильная система с готовыми радиусами, набор готовых радиусов, раз, разных радиусов и разной длины, скажем, этих полурадиусов, с которых вы можете собирать всевозможные комбинации, радиус, потом переход в прямую линию, потом переход со стены на потолок и так далее. Система а чем очень гибкая, универсальная. От, от стандартных радиусов вот вот, на куда Там мы гнем индивидуально. Это под, дороже, Это будет дороже, да. А эта система, она будет дешевле, потому что она уже состоит из готовых радиусов, а -а -а. уже согнутых. И ждать, наверное. Не и ждать не нужно, будет, да. Она на, на, на слайде. да. Так, Руслан, у меня вопрос сейчас, да. Где заканчивается, где начинается работа дизайнера и где уже вас стоит подключать? То есть, когда я делаю дизайн, вот на каком моменте мне выгодно уже придумать, допустим, какую-то идею и когда уже к вам обращаться? Когда вас звать к клиенту. Но В первую очередь, конечно, на моменте, когда вы уже продумываете саму идею, желательно проконсультироваться, реализуемо ли это в принципе. Вот. Для этого я, допустим, посмотрел это видео, да, уже знаю, какие есть ассортименты. Да. Приезжаю, смотрю, допустим, у вас там в офисе и уже могу с кем-то, с менеджером да. консультироваться, да. показать свою идею, они а да. скажут, насколько это реализуемо. Да, да, да. да. И уже по помогут, как это правильно все подобрать. А рабочий проект уже после Р... того, как мы проконсультировались, поняли, какие да. диммеры, драйвера тут да. уже Да, да, да. да уже да. рабочий проект. Стоит Теперь... ли дизайнеру да, учить электрику? Дизайнеру электрику учить не стоит. Лучше на этапе, когда вы будете прокладывать электрику, приехать, приехать к нам и еще раз проконсультироваться, mm -hmm. чтобы мы вам помогли. Правильно продумать, сколько, каких проводов, куда надо проложить. Потому что если вы зашили все и зашпаклевали, и заштукатурили, и вам не хватит одного провода, у вас вся система может из-за этого одного провода не заработать. Uh -huh. Поэтому на моменте, когда мы прокладываем электрику, еще раз приезжаем, консультируемся. Uh -huh. Ну, как бы таких особых сложностей здесь нет. Так, Услав, спасибо большое. Давайте завершение. Что пожелаете дизайнерам? Начинающим опытом. Крутых проектов, дерзких идей. И чтобы все, все, что вы задумывали, у вас воплощалось, а мы вам в этом поможем. Спасибо. Так, и еще один вопрос. В книге, да, где наша книга? Посмотрим, потом подснимем книга. Значит, принимали участие, да, почему решили принять участие, почему посчитали, что необходима вообще эта история? Ну, немножко прокомментируйте. Книгой. Просто хотелось, чтобы дизайнеры и люди понимали, как правильно работать. Ну, чтобы. Минимизировать ошибки, чтобы облегчить всем жизнь, скажем так, да, чтобы человек, поним... прочитав эту книгу, он сразу будет понимать, какие подводные камни могут его ждать там в каких-то определенных моментах и вопросах. И чтобы это все минимизировать, вот получилась такая книга. А вот и книгу подвезли. Красавица. Убегает, убегает. Вот, да, супер. Спасибо большое, да, Руслан и Орлайт, также Ледников, постоянно участвуют у нас в дизайн-конференции, мы уже видео записываем, посмотрите обязательно другой ролик на нашем канале, где рассказаны технические детали. Спасибо большое, да, приходите на стенд, приходите в магазины. До связи.